Привет, дорогие кинолюбы, это Кэт на канале Puzzle English На сегодня я подготовила сериал, который вызвал у людей противоречивую гамму чувств Кто-то назвал работу шедевральной, другие же отнеслись к ней как к самому провальному релизу Netflix Речь идет о нашумевшей Эмили в Париже Это американский комедийно-драматический телесериал, повествующий о переезде молодой американки Эмили в Париж по работе Сейчас мы вместе посмотрим трейлер и возьмем оттуда все самое интересное и нужное Учить английский можно эффективно и увлекательно на платформе Puzzle English вы можете слушать популярные клипы, смотреть интервью, слушать подкасты, читать книги и многое другое. С нами учатся более 10 миллионов студентов. Первые две недели занятий бесплатно по ссылке в описании. Are you ready? Let's go. Uh, I'm Emily. I'm Emily, your new neighbor. Я Эмили, ваша новая соседка Запоминаем слово neighbor оно означает сосед по дому, району и так далее So, you've come to teach the French Итак, вы приехали, чтобы научить французов американским чертам характера the French Здесь речь идет не о языке и не о стране В первом случае мы бы сказали просто French или the French language Здесь э, герой имеет в виду нацию французских людей, французов The French или the French people Трейд значит черта характера. В данном случае этим ну, немного риторическим вопросом Эмили хотели намекнуть на ее желание американизировать французов. Дисфункциональ переводится как неблагополучный. Используем его, например, таким образом. She comes from a dysfunctional family. Она из неблагополучной семьи. To bring the drama означает приносить собой драму. Например, фразу Stop bringing the можно сказать вашему знакомому, который постоянно все драматизирует. Можете мне я так рада, что мы друзья. Ты что, без пары? В Париже. To be glad, быть счастливым, радостным. В данном контексте подруга Эмили говорит, Я am so glad we are friends. В переводе это звучит как я так рада, что мы друзья. To be single это означает быть холостым, без пары. В всевозможных анкетах и документах слово single можно встретить в качестве опции в графе ⁇ Семейное положение ⁇ Французские мужчины — Просто действуй нормально, когда его. Но я не Я девушка, которая появляется, а не девушка, которая принимает плохие решения. это слово, которое можно обозначить человека, который любит пококетничать, пофлиртовать Есть еще глагол to flirt, да? Составим предложение с этим словом, чтобы лучше его запомнить. I know he's a bit of a flirt. Я знаю, что он любитель пофлиртовать To show up, глагол, который переводится как приходить куда-то, появляться. Is respect, С вопросом What is the problem? В чем проблема? Я думаю, все понятно. Также смотрим на выражение With all due respect. Очень крутая фраза. Она означает при всем уважении. Look, I want us to win together. So it's I like it. Look, I want us to win together. It's a little controversial. I like it. Слушайте, я хочу общего успеха. Это немного спорно, мне нравится. Выделим слово controversial. В переводе означает спорный любящий полемику. Это может быть какой-то теме, например, в интернете, да, кто-то поднимает какой-то хайп на какую-то тему, и вот можно это описать словом controversial, потому что люди начинают спорить. Get lost in translation теряться при переводе. Это что-то из серии непереводимая игра слов мы говорим, да, когда значение теряет свой смысл. Наша любимая да нет, наверное, yes no maybe очень хорошо иллюстрирует, что значит потеряться при переводе. А фраза to find my way означает находить путь свой, особенный близкий сердцу. Какое-то мое решение, мое место. Париж самый захватывающий город в мире, никогда не знаешь, что будет дальше. Слово "exciting", впрочем, героиня объяснила сама: "You never know what's going to happen next", то есть никогда не знаешь, что будет дальше, но здесь такое позитивное значение, да, то есть ты предвкушении, ты очень uh, в таком радостном возбуждении Ну что ж, надеюсь, вы подчеркнули для себя что-то новое Пишите в комментариях, будете ли или может быть уже смотрели Эмили в Париже и мечтаете ли побывать в столице Франции Если вам нравится учить английский по фильмам слушая песни и речи знаменитых людей тогда не переключайтесь и переходите и смотрите другие видео на нашем канале Ссылки оставлю в описании А с вами была Кэт See you in our next video